Часто сталкиваетесь с изображением звезды Давида? У многих замечаете этот символ в виде тату? А хотите узнать, что означает этот загадочный атрибут? Много интересного о звезде Давида вы узнаете после просмотра этого короткого информационного видео. Исторические факты гласят о том, что звезда Давида или же щит Давида – это древнейший символ, который изначально носил название «печать царя Соломона». Этот геометрический атрибут, он же Пентакль, был размещен на знаменитом персне печатки могучего царя Соломона, сына Давида и Версавии, который был третьим легендарным правителем Израильского царства. Изображен символ в виде шестиконечной звезды, которая состоит из двух равносторонних треугольников. Это мистическое украшение давало возможность царю Соломону властвовать над джинами, разговаривать с животными и даже управлять демоническими существами, которые были порабощены могучим царем и контролировались им именно при помощи Пентакли на кольце. С помощью своего загадочного персня царь Соломон добился несусветных богатств, а Израильское царство достигло своего наивысшего рассвета. Сегодня мистическая сторона атрибута значительно угасла. Немногие знают о его свойствах. Да и теперь он больше известен как звезда Давида. Людям, которые далеки от магии и колдовства, использование такого атрибута поможет найти свой истинный путь и не сбиться с него, принесет в дом богатство и благополучие, поможет уберечь своего владельца от негативного физического и энергетического влияния, укрепит здоровье, поможет избавиться от любых зависимостей, даст возможность укрепить знания. Под влиянием постоянного использования звезды Давида у человека создается мощный энергетический барьер, который будет невозможно нарушить. Угловатая форма талисмана концентрирует в себе космическую энергию, которая пополняет внутренние силы и дарит мощный энергетический заряд. Вот поэтому печать Соломонов, в основе которой лежит Пентакль, так часто используют в виде тату и даже в астрологических толкованиях. Чтобы древнейший символ имел наибольшую силу, его необходимо изображать только в определенные дни, которые определяются путем планетарного подчинения. Чтобы ты всегда все знал, подпишись на наш канал.